Только представьте на минутку, что благодаря нашей системе похудения всего за несколько месяцев вы скинули лишние килограммы, обрели стройную фигуру, вернули здоровье и отлично выглядите. Коллеги по работе, родные, близкие и просто друзья в интернете в восторге от вашего результата вы хорошо поработали над собой и у нас есть отличная новость только для пользователей нашей системы мы открыли очень выгодную партнерскую программу в следующий раз когда люди спросят у вас как вам удалось так похудеть просто дайте свою персональную ссылку на сайт системы и с каждой удачной рекомендации получаете 5000 рублей или 50 процентов от заявленной стоимости зарабатывайте и наслаждайтесь жизнью теперь все в ваших руках а мы в свою очередь предоставим Поставим вам информацию, как делать минимум 5 удачных рекомендаций в месяц. Решайтесь! Выбор за вами! Анимационные ролики Line Space Современный метод продвижения бизнеса